Естественно да проблемы с геморроем мы массируем вот эту область все здесь взаимосвязано. Где находится у нас тонкий кишечник ну если мы уже рассматриваем толстый кишечник то, Естественно, я покажу, как массировать и тонкий кишечник, потому что система, она взаимосвязана. Делаем просто. Давайте сделаем голубенькой. Идете вот таким образом. Как такая спиралька. Переходите на левую часть. Не бойтесь делать ошибку, нажать какую-то не на ту точку. Это абсолютно не чтобы сказать не было точно, да? Это абсолютно, абсолютно не страшно. Вот помочь своему телу выстроить вы этим методом можете. А вот ухудшить? Нет. Конечно, есть, есть а, определенные вещи. Если вы беременны, то, пожалуйста, сначала напишите мне. Вот, а, вот этот, этот момент есть. Да? Если вы начинаете работать с маткой, и вы беременны, а, то напишите мне. Я действительно не рекомендую при беременности нажимать на все точки стопы. Особенно при поздней беременности. Так, с этим разобрались. Это все понятно? Напишите мне, пожалуйста, все ясно. Все понятно. Те же это выглядит у нас на руке. Вы можете это делать как на стопе, так и на руках. Идем по тому же принципу сюда. Ориентиром служит вот большой палец. Если провести прямую линию, так, давайте я остановлю. Показ ориентиром